Итак, приветствую вас, друзья, уважаемые представители знака Зодиака Близнецов Близняшечки Сегодня мы поговорим о том, что будет происходить в период движения Венеры по знаку Зодиака Скорпион Скорпион для вас, по-моему, восьмой знак Да, сейчас посчитаем Шестой, такие шестой, а это для скорпиона вы восьмой. А шестой у нас непосредственно связан с работой, со служением ближнему, с домашними животными, которые тут возле меня образовались, и связан с, со здоровьем. То есть также важно будет обращать вам внимание на сферу здоровья. Ну, скажем так, Венера в Скорпионе, она будет двигаться с 9 сентября по 6 октября. И сама по себе эта Венера, она дает необходимость трансформироваться, то есть что-то довести до логического завершения, что-то переделать. В частности, если у вас есть какие-то недоразумения были по работе, что-то у вас не складывалось, или, может быть, по здоровью были какие-то ситуации, которые ну, требуют, требуют более тщательного вмешательства в то, чтобы да, обследоваться, долечиться, да, то вот как раз на этом периоде вы этим и займетесь. По самому периоду хочу сказать, что первая часть, с, ну, до... 23 -го. до 23 она будет несколько напряженной после 23 уже наступит более-менее облегчение и э, вам будет как-то легче ну, легче как-то настроиться на свои задачи и легче их выполнять будет меньше каких-либо импульсивных действий, необдуманных то есть легче будет все контролировать ну, давайте по, -по, -по порядку. Вообще, какие самые основные события у вас, у нас, у нас всех ожидают и как они скажутся конкретно на вас? Ну, во-первых, <coughs> Меркурий. Меркурий станет ретроградным. Почему я на этом заощряю внимание, застряю внимание? Потому что Меркурий, он связан с, с информацией. Это ваша планета, и вы всегда все делаете по Меркурию, вы переносчик информации, вы любите обучаться, вам нравится работать с информацией. И учитывая, что он будет ретроградным в весах, то с 27 уже наступит до 18 октября абсолютно неблагоприятное время для какой-либо работы с информацией. То есть вам будет тяжеловато что-то новое начинать, договариваться, что-то придется переносить, что-то придется перестраивать, перекраивать. Идеальное время, но зато это будет идеальное время для того, чтобы доделать какие-то свои старые дела, до которых у вас раньше не доходили руки, что-то начали, но не доделали. Теперь, <свы> причем уже его Действия вы можете ощутить уже где-то после 20-х чисел, 24-25, уже будут какие-то перетрубации, что-то с чем-то будет не сходиться э, во взаимных договоренностях. Это могут быть ошибки и в расписаниях и рейсов, это могут быть поломки техники. Также на этом периоде нежелательно приобретать технику, иначе очень высокий риск того, что придется ее заменять, сдавать или ремонтировать. О, вот так, для вас это будет зона 1, два, три, 4, 5. Любви. Ага. Ну, у вас однозначно, где-то, где-то, где-то так вот после 26-го начнутся вопросы, решения тем с бывшими. То есть бывшие восстанут из прошлого, и возникнет необходимость что-то с ними закончить, что-то решить. Также 15 числа Марс выйдет. Планета активности из Девы. Так, Дева это для вас <coughs> четвертый дом. Так, раз, два, три, четыре, да. То есть из зоны своей семьи, недвижимости, вы перейдете в зону любовных отношений. То есть ваша активность будет в зоне любовных отношений после 15 сентября. Хорошо. А что будет до 15? Ну, давайте посмотрим. Во-первых, 21 произойдет... это вот интересненькое такое полнолуние. Вернее, оно не здесь будет, а вот в рыбах. В рыбах. Сейчас я его выставлю. 21 числа. Луна будет в рыбах. Она будет находиться в соединении с Нептуном. И это признак того, что она может принести какие-то прозрения, инсайты. Так, 12, 11, 10. Ну, для вас это будет тема больше касаться, наверное... Вашей карьеры, каких-то ваших главных планов, целей, начинаний. Особенно будет эта ситуация благоприятна для тех, кто работает в сфере услуг. Что-то вам тут интересненькое будет предложено. Решение какой-то проблемы интересненькое будет предложено. А, еще сюда подходит программирование, IT-сфера. Ну, в основном все, что связано с программным обеспечением. А вот 6 октября... Будет новолуние. Новолуние пройдет в весах. Тут интересно такое будет сочетание. Поскольку для весы для вас это пятый дом любви. Но здесь однозначно что-то будет связанное с любовью. Причем, знаете, какое-то такое обострение будет ситуация, когда вам нужно будет все взять в свои руки. И в конце концов все-таки разрулить. Разрулить, э, размотать этот клубок. Но ну, что-то нужно будет решить. С 12 по 18 сентября. Квадрат Венеры с Сатурном. Давайте посмотрим на этот квадрат. Ну, первый квадрат это сложная энергия. это энергия холодная. Она как правило несет отчуждение. И разочарование, разочарование, как правило, связаны с любовью, с финансовой сферой, возможно, финансовые вклады могут быть крупные, вынуждены. Но поскольку, если у вас Венера будет образовывать квадрат к Сатурну в так шестой, седьмой, 9 девятый дом, то, наверное, это может быть Какие-то разочарования, связанные с темами издалека, за границей, с заграничными партнерами. Для кого-то это может быть высшее образование сейчас. Для кого-то это может быть пересмотр каких-то своих взглядов, своего мировоззрения. Ну, Что-то произойдет. Немножко такое давящее чувство будет, немножко неприятное. А с 19 по 23 вы почувствуете вот эту вот оппозицию от Венеры к Урану. Ну и здесь мне хотелось бы сделать вам такое предостережение. Во-первых, мочеполовая система. Пожалуйста, если у кого-то что-то беспокоит, то в этот период может быть обострение. Обратите на это внимание. Также какие-то связи в частности, спонтанные, сексуальные, могут привести к неприятным последствиям. Ну, скажем так, очень будет легко заразиться чем-то, заболеть. Но абсолютно неблагоприятное время для того, чтобы с кем-то знакомиться, и тем более уже вступать в близкие отношения. Также здесь возможны разрывы, конфликты на сексуальной почве. И, вы знаете, здесь так интересно может прослеживаться Чувство свободы, свободы, хочу, хочу быть свободным от чего-то, хочу быть свободным. Такое впечатление, что те, кто чувствует себя в каких-то рамках, они захотят освободиться от чего-то, уйти от этих рамок, избавиться. С 22 по 27, здесь очень интересный период когда Марс и Меркурий образовывают три интересных аспекта, которые говорят о том, что... Ну, во-первых, вот он, где он тут, вот он, вот он, вот он, вот он, наш Марс в весах. Смотрите, делает четкий тригон к Сатурну, что говорит о вашей настроенности серьезной, о вашей решимости, о взвешенности вашего решения, о его серьезности. А Меркурий, мышление, оно, несмотря на то, что будет в квадрате находиться к... сейчас я скажу, к чему. Это не Юпитер. К Плутону. То есть, такая критичность мышления и глубина, широта этого мышления помогут вам принять правильное решение. Не просто принять правильное решение, а правильный поступок совершить. То есть вы в этот период готовы идти к чему-то такому, чего вы раньше боялись, остерегались, а может быть излишне как-то были ну, осторожны, сомневались. Вот здесь у вас получится. Несмотря на то, что Марс, Находится в весах, а в весах он всегда, знаете, так несколько такой, ну, стремится к равновесию, он шаткий, он сомневающийся. Ну, вот здесь у вас как, как раз получится красиво выйти из любой сложной ситуации. Теперь 26 по 4 октября. Здесь мы можем замечать тройной аспект, который от Венеры, который указывает нам на что. Так, аспект будет Плутону к Юпитеру и к Нептуну, по-моему. Сейчас осмотрю. Так, Плутон, да, Нептун и Юпитер. Смотрим, что для вас тут что является. Так, это дом чужих денег, дом за границей мировоззрения и дом, связанный с вашими главными целями, с карьерой. Ну, тут ситуация выглядит таким образом, что, ну, наверное, здесь все-таки в большей степени будет информация актуальная для тех, кто планирует что кто-то Внести какие-то коррективы в свою работу, в свою сферу занятости. Здесь для вас выступают очень благоприятные перспективы. Как-то подняться, улучшить свое положение, утвердиться. Ну а для тех, кого интересует сфера здоровья, то здесь также идет выздоровление, принятие правильного решения. Вы знаете, ответ один – вы на верном пути. Вы на верном пути. Все, что вы делаете – у вас получается. Вы выходите из какой-то очень сложной трансформационной ситуации благодаря этим аспектам. Ну что ж, по астрологии мы на сегодня закончили. И сейчас мы перейдем к следующей части нашего прогноза. Ну давайте посмотрим, как вас будут воспринимать окружающие. вестником. То есть вы будете нести новости, или сами будете получать эти новости. Ну, скорее всего, наверное, будете сами распространять информацию максимально. Что-то новенькое будете вестником для многих. Еще эта карта говорит о том, что, возможно, вы захотите пути путешествовать, куда-то поехать, развеяться. Может быть, это даже что-то будет связано с началом, с новым действием, с новой работой, новыми начинаниями. Это что-то новенькое будет. Вашей жизни. Хорошо, что будет в ваших финансах? Что будет в финансах с представителей знака зодиака близнецы? Туз кубков. Ну, вы знаете, я могу сказать, что это полная чаша, как бы полное удовлетворение. Конечно, она обычно не говорит о каких-либо больших суммах, больших деньгах, но она говорит, как правило, об удовлетворении. А еще о том, что деньги скорее всего будут приходить в семью и уходить в семью. Приходить, уходить и может быть от семьи и приходить деньги и теперь что еще по работе здесь возможно перемены перемены перемены но эти перемены они ведут вас к стабильности еще указания обратить внимание на свои траты быть немножечко консервативней экономии то есть те перемены которые вас ожидают по работе они будут в лучшую сторону Хорошо, что вас ожидает в карьере? Давайте посмотрим. Здесь будет прояснение ситуации, новая идея, новые планы. Но ну, давайте посмотрим, с чем это будет связано. Ну, здесь, знаете, как-то так выпала ситуация, которая больше указывает. Ну, во-первых, вариант для тех, кто. Думал, мечтал о ребенке. Это может быть зачатие, это может быть брак даже для кого-то. Вот по этим двум карт, вот по этим двум картам, праздник, помолвка. Это большая радость, это увеличение семьи, встреча со своей семьей, радость, счастье, удовольствие. Ну, знаете, как прибавление в семье. Также здесь есть еще указание на то, что может быть какая-то новая сфера деятельности начата. Но по, по этой карте это что-то будет связано с праздником, с радостью, с, с, ну, с красотой. Это может быть дизайн, сфера красоты, косметология. Ну, это, в частности, конечно же, девочек, наверное, касается. Ну, хотя не обязательно, почему бы нет. Теперь, что, что, что, что интересует еще? Давайте главное здоровье посмотрим по здоровью здесь перемены обратите внимание на мочеполовую систему видите у вас сфера здоровья активно не зря да и эта карта тоже указывает на перемены и угу. Непонятно, непонятно, как поступить, что делать. Смотрите, действовать нужно и нужно быстро принимать решение. Тут по сроку, знаете, 7-8 дней указано. То есть, если вас что-то будет беспокоить, то не надейтесь на овощ, на то, что само пройдет. Нужно будет действовать. Срочно обращаться к специалистам и что-то предпринимать. Теперь сфера дома семьи. Дом-семья. Здесь очень интересные перспективы открываются. Здесь какие-то очень крупные вложения, удачные вложения. Здесь, знаете, есть возможность получить от близкой женщины крупную сумму денег, или благодаря ей, или через нее. Но для женщины это вы сами получаете крупную денежку. Ну, что-то очень удачное складывается. Тузу Пентакли. Идет как подарок. Получение, знаете, большой радости. Обретение большой радости, счастья, удовольствия. Что для любви? По любви колесница. Колесница это контроль. Контроль над ситуацией. А также тут интересно. Очень получилось у меня. Ну, во-первых, движение в сторону создания официальных отношений. Вот. Вот это движение, а вот это создание официальных отношений, обращение в официальные инстанции. Это ЗАГС, например, либо брак, либо развод. Ну, здесь больше всего похоже, судя по тому, что это просто любовь, развода быть не может. Значит, наверное, с целью брака, с целью оформления отношений. И здесь легла вот такая вот парочка. Давайте мы на нее посмотрим внимательнее. Ну, это у нас мужчина, огненный, темпераментный. Это для девочек. Для мальчиков здесь вот такая вот барышня. Это Пентакли, это дева, телец, Козерог. Женщина практичная, домовитая, хозяйская. Здесь есть указание на то, что... Дело идет к оформлению документов, связанных с этой парочкой. Хорошо, возможно ли новые знакомства? Давай спросим. Давайте. М -м -м, маловероятно. А если будет, то ненадолго. Тем более, это ротерградный Меркурий, а знакомства на нем с 27 числа по 18 октября, они ну, вряд ли будут долго, ну, долгоиграющими. Хорошо, давайте посмотрим основную цель для вас. Следуйте своей звезде. Вы идете вслед за своей путеводной звездой. Все, что вы делаете, это указание на то, что вы находитесь на верном пути. И здесь есть еще указание, что вам нужно двигаться к чему-то крупному, к созданию чего-то крупного, такого основательного. Что-то расширять, приумножать. Если это бизнес, то его расширять. Выходить дальше, за пределы. Если это семья, то ее увеличивать. Но не разрушать, а созидать, увеличивать, приумножать. Хорошо, ну и давайте посмотрим на второй символон. Посмотрим Сюрприз. Главный сюрприз для вас на этот период. Что вас может удивить, порадовать? Давайте глянем. Близнецы. Ух ты! Квантовый скачок. Ой, интересно. Это признак того, что вы сможете в течение этого периода сделать какой-то очень важный шаг. Огромный. Ну, не шаг, а буквально скачок. Прорыв. Здесь есть указание на то, что чтобы вас не думали, как бы вы не боялись, но вам нужно сделать какой-то очень решительный шаг, решительное движение. Вы должны понимать, что вы можете добиться значительных результатов, продвинуться вперед благодаря этому шагу. И также важно понимать, что все перемены к лучшему, и нет смысла, они боятся, их боятся. По итогу вы получите результат, даже тот, на который вы не рассчитывали, ну, останетесь очень-очень довольны, то есть перейдете на свой следующий уровень. Ну что ж, благодарю вас за ваши просмотры, лайки, комментарии за вашу поддержку. И до, след до следующих периодов.